Сегодня мы поговорим на тему «Жилище Божие», как написано в Писании, на котором и вы устрояетесь в «Жилище Божие Духом». Жилище – это место обитания. Греческое слово, переведенное здесь как «жилище», означает «постоянная резиденция». Каждый христианин знает, что Бог не живет в рукотворенных храмах или зданиях, вместо этого наш Господь предпочитает жить в человеческих сосудах, то есть в сердцах и телах своего народа. Все, кто во Христе, составляет его храм, его жилище, его постоянную резиденцию. Каждый верующий может похвалиться с уверенностью «Бог живет во мне». У Бога нет никакой другой физической резиденции, никакой страны, никакой столицы, даже Иерусалима, никакой горной вершины, он не живет на облаках или на небе, во мраке или в дневном свете, на солнце или звездах. Конечно, Господь находится везде, Его присутствие наполняет все, но, согласно Его слову, Бог сделал Своим домом свой народ. Местом Его постоянного обитания является омытое кровью сердце. Когда же Бог начал пребывать в нас? Он сделал это, когда мы впервые отдали свое сердце Иисусу Христу. В тот момент наше естество наполнило постоянное присутствие Христа. Более того, Иисус принес нам полноту Божества, Отца, Сына и Святого Духа. И Он свидетельствует «Я в Отце Моем, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Восьмая глава притчи величественно открывает нам план завета, заключенного между Богом и Его Сыном в отношении их человеческого жилища. Задолго до создания этого мира Небесный Отец и Его Сын пришли к согласию в отношении того, что местом их пребывания будет человечество. Они заключили завет о том, что Иисус придет на землю, чтобы жить в сердцах и телах избранного народа. Позвольте мне это показать из Писания. Апостол Павел, упоминая о Христе, называет его мудростью, как написано «от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Восьмая глава притчи также говорит о мудрости, причем таким образом, что это могло относиться только к Иисусу. В стихе 30 мудрость говорит «Тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время». Откуда мы знаем, что этот стих говорит об Иисусе Христе? Он один является радостью своего Отца. Бог имел свою отраду не в мудрости, а в Своем Сыне. Мы знаем, что Христос был с Богом прежде сотворения мира. Господь имел меня, как написано, началом пути своего прежде создания своих. Искренне, от века я помазана, от начала прежде бытия земли. Можете ли вы вообразить, какое взаимоудовлетворение находили тогда друг в друге Отец и Сын? Они вместе пребывали в небесной славе, в величайшем блаженстве. Помните, это было до того, как Иисус узнал что-либо о печалих человечества. Он не ходил еще во оплоте с присущим Ему бременами и переживаниями. Его пока не касались никакие человеческие немощи, отвержения, глумления, насмешки, оплевывания, тяжесть человеческих грехов, и Ему только еще предстоял крест. Он еще не испытал, что значит, когда Небесный Отец скрывает от Него свое лицо, и Он никогда не вкушал смерти». Тогда и явился план Нового Завета. В этом плане Бог, сотворивший человека и наделивший его свободной волей, увидел, что если человек не устоит, он будет нуждаться в Искупителе. Итак, он попросил своего сына стать посредником этого Нового Завета. Господь спросил, примешь ли ты человеческую плоть, чтобы стать жертвой, которая искупит падшее человечество?» «Возьмешь ли ты на себя их грехи, чтобы освободить их от претензий лукавого на их жизнь?» Иисус вполне понимал эту ужасную перспективу. Он предвидел побои, терновый венок, ненависть и отвержение со стороны собственного Божьего народа, и Он увидел зловеще, маячащий впереди крест. Однако, как говорит Писание, Иисус с радостью принял решение отдать за нас свою жизнь». Он подчитал издержки и ответил, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Сын также произнес следующие неслыханные слова, «Веселясь на земном кругу Его, и радость моя с сынами человеческими». Вы понимаете, о чем здесь говорит Христос? Имея все эти удивительные галактики, до сих пор еще не открытые человеком, все эти бесконечные планеты Бог избрал для обитания, этот крошечный шарик, называемый земля, а человека Он избрал как место, где будет обитать Он на этой земле. Мы были предназначены, чтобы стать обитаемой частью Его земли. Здесь основная мысль моей проповеди – Иисус знал, что Он больше не будет наслаждаться блаженным личным общением, которое Он имел со Своим Отцом, однако Он с радостью воспринял перспективу Своего прихода на землю, чтобы обитать в нас. Как написано, и радость моя была сынами человеческими. Он говорит здесь, я хочу привести людей к моему сердцу и хочу, став одним из них, наслаждаться их общением. Он с радостью воспринял мысль о сладостном общении с нами. Почему Иисус и радовался тому, что человек станет храмом, в котором он мог бы пребывать? Я верю в абсолютное божественное предведение, что задолго до нашего существования Господь знал, как каждый человек отнесется к его Евангелию, и тем не менее... Я не верю в ограниченное искупление, которое утверждает, что Бог предназначил одних людей на погибель, а других – ко спасению. Иисус умер за всех, и всякий, кто придет к Нему, может быть спасен. Наш Господь не желает, чтобы кто-либо погиб, однако, если Он знал наперед наши имена, то Он знал также и то, примем ли мы или отвергнем Его жертву. Будучи Богом, Христос также обладал этим предведением, и я верю, что Он видел наперед каждого человека, который примет его в свое сердце, как Царя и Господа. Он знал о нас все, живем ли мы в Китае, России, Америке, в странах Африки или в какой-либо другой стране, и Он радовался перспективе, чтобы прийти и веселиться в нас. Вы помните день, когда вы были спасены? Вы вспоминаете, какие чувства вы испытывали, обещания, которые вы давали Иисусу оставить все другое и следовать за Ним? Иисус видел все это миллионы веков назад и радовался вас. То, что вы его примете, он знал еще до того, как вы были образованы в материнской утробе. Давид пишет, «Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей». На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты, Бог мой. Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня предназначенные, когда ни одного из них еще не было. Когда вы не были даже семенем, Бог уже записывал в Своей книге назначенные для вас дни вашей жизни. Он знал о вас все, и Его Сын Иисус радовался, зная, что вы будете расти, чтобы стать его жилищем. Позвольте мне привести несколько причин, почему Иисус радовался тому, что вы будете его жилищем. Иисус радовался вас, как радуются жених о своей невесте. Он предвосхищал близость и общение со своей невестой. Библия представляет многие описания нашей идентичности во Христе. Мы названы его телом, его овцами, Девами, сынами, слугами, друзьями Но более глубоким из всех этих описаний является следующее Мы являемся невестой Христа Как жених радуется о невесте Так будет радоваться от Тебе Бог твой Если вы женаты, вы помните время, когда вы были обручены с вашей возлюбленной У вас кружилась голова до взаимной любви И вы считали дни, когда сможете, наконец, быть одно целое в совершенном союзе со своей супругой так было и с иисусом христом он так страстно желал быть с вами что согласился оставить свое совершенное общение с отцом он мечтал о дне когда вы в конце концов станете его невестой и в его очах это был брак по любви он будет зеницу вашего ока а вы будете всецело принадлежать ему вот в чем причина его радости Ваш жених предвкушал в то время, когда вы будете ежедневно приходить в тайную комнату, находя в нем свою сладу. Вы будете проводить вместе целые часы, закрывшись от этого мира, наслаждаясь взаимной любовью и сладостным общением, и он будет счастлив, заботясь о вас. Он возвеселится от тебе радостью. Будет милости в полюбви своей. Будет торжествовать о тебе с ликованием. Вернитесь теперь мысленно к тому времени, когда вы впервые полюбили Иисуса. Вы искали Его всем сердцем. Вы испытывали чистое наслаждение, читая Его Слово. Вы шли в Дом Божий взволнованный, чтобы любить Его и поклоняться Ему. В глазах Иисуса каждый проведенный с вами день был днем брака сочетания. Он провозгласил «Вот где я хочу сделать тебе дом. Я буду жить в тех, кто желает меня». «Более всего в этом мире мы со своей женой Гвен имеем в своем браке такого рода любовь. Если мы разлучаемся всего лишь на 24 часа, мы звоним друг другу три раза в день. Это продолжается на протяжении 50 лет нашего брака, а ведь мы только люди. Можете ли вы себе представить, какую любовь испытывал по отношению к вам Иисус?» Также Иисус радовался при мысли о том, что Он будет делиться с вами самым сокровенным, что лежит у Него на сердце. Одним из величайших проявлений Его истинной любви является желание делиться сердечными, тайными со Своими возлюбленными, вещами, о которых не знает больше никто. Как всякий жених, Христос предвкушал, как Он будет открывать вам Свои сердечные тайны, ожидая этого же и от вас». Так поступают возлюбленные, даже если это всего лишь плоские отношения. Хотя любовь Самсона к Далиде была плоской, он не скрывал от нее ничего. Его любовь к Далиде вынудила его открыть, ей секрет своей силы, и это стоило ему жизни. Радуясь о а вас, Иисус ожидал того, что вы не только будете его невесты, но также и сердечным другом. Он видел вас наперед, находящихся в вашей тайной комнате молитвы, всецело преданных ему. И он радовался при мысли о том, как он будет открывать вам свое слово, открывая то, что никогда не видели и не слышали другие верующие. Я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Он жаждал разделить с вами сокровеннейшие тайны божества. Слово Его гласит, с праведными у Него общение. Действительно, Господь не предпримет никакого важного действия, не открыв заранее это тем, кто любит Его. Пророк Амос пишет, ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам, Своим пророкам. Иисус хотел делиться с вами глубокими откровениями Божьих намерений, о том, что Он желает совершить в этом мире и в вашей жизни, о славе Нового Завета о красоте его жертвы. Также он предвкушал, что вы, в свою очередь, будете делиться с ним всеми вашими нуждами и проблемами, обидами, неудачами, надеждами, желаниями, мечтами, страхами. И он будет тем, кому вы могли бы открыть свое сердце. Также Иисус радовался тому, что его невеста будет наслаждаться его словом. Как написано, Блажен человек, который слушает Меня, бодруствуя каждый день у ворот своих и стоя на страже у дверей Моих. Христос говорит нам, вот человек, в котором Я буду жить и обитать, тот, кто внимает каждому Моему слову. Каждое утро Мой возлюбленный ожидает у Моих ворот, только чтобы получить от Меня слово, с волнением ожидая услышать Мой голос, и он находит усладу во всем, во всем» что я ему говорю. Будучи его невестой, мы должны откликнуться на эти слова «Голубица моя в ущелье и скалы под покровом утеса». «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Давид был одним из таких верующих, которые ежедневно ожидали, чтобы получить Божье слово, и он находил усладу в получаемом слове. Он свидетельствовал – Уставами твоими утешаюсь, не забываю твоего слова. Откровения твои, утешение мое, советники мои. Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил. Закон твой, утешение мое. Буквальный смысл этого последнего стиха на еврейском языке «Я наслаждаюсь твоим словом». Теперь я хочу направить ваше внимание на две фразы из уже упоминавшегося стиха. Притча 8.34 «Бодрствуя каждый день у ворот моих и, стоя на страже у дверей моих». Во-первых, о каких воротах здесь идет речь? Ответ нам дает псалмопевец «Отвори мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Я верю, что эти врата правды являются также тесными вратами, о которых говорит Иисус. Это относится ко всякому, кто ежедневно обращается к Божьему Слову, чтобы научиться его праведности. Такой верующий принял решение праведно ходить перед Господом. Его волнует каждое откровение, которое указывает ему на путь к святой жизни. Он говорит себе «всем своим внутренним естеством я жажду истины». Я знаю, что не получил этого просто, слушая кассеты с проповедями или читая духовную литературу. Я должен терпеливо ожидать Господа, чтобы Он открыл мне свои врата». Божий Святой Дух неизменно выходит каждое утро, чтобы встречаться с таким верующим и приглашает его внутрь, нашептывая «Заходи, друг, позволь мне показать тебе сегодня нечто новое о Божьей праведности». Во-вторых, что это значит «стоять на страже у дверей моих»? Это относится к каждому верующему, который трепещет перед Божьим Словом. Эта фраза взята из шестой главы Исаии, когда пророк ожидал у дверей храма, страстно желая услышать слово от Бога. Когда Исаий так стоял, он услышал пение серафимов «Свят-свят», небеса звучали их хвалой, затем внезапно прозвучал могучий голос неба, который был настолько громким и отчетливым, что потряс весь храм, как написано «И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями». Этот сильный глаз потряс Исаю до самой внутренности сердца. Это настолько взволновало Исаю и заставило его осознать свою греховность, что он взопил горе мне, погиб я. Пророк трепетал, услышав Божий голос. Исаи является примером того, кто стоит на страже у дверей моих. Такой верующий страстно желает слышать Божье слово. И когда это слово приходит, он позволяет его обличению глубоко проникать в его душу. «Божье Слово говорит о таком человеке, а вот на кого я презрю, насмиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред Словом Моим». Мы увидели, как радовался Иисус о нас еще прежде создания мира. Он предвкушал свой приход на землю, чтобы обитать в нас и сделать нас своим жилищем. И Он радовался, что мы будем льнуть к Нему, оставляя всех других». Мы будем ежедневно искать его и уделять для общения с ним лучшее время. Он будет открываться нам своими тайнами, и мы будем изливать перед ним свою душу. Мы будем находить удовольствие, ходя по его путям, ища в его слове откровений его праведности. И мы будем трепетать, принимая откровения, дарованные его словом. Как соотносится с этим описанием ваша жизнь? Библия ясно утверждает, что Иисус желал найти в нас жилище себе. Итак, оправдываете ли вы его ожидания? Он предвкушал, что будет с вами всю жизнь. Возрастает ли ваша близость к Нему, или же вы постоянно пренебрегаете им? Ваш жених намеревался приблизить нас к Себе. Он хотел открыть нам свое сердце, ежедневно иметь с вами сладостное общение. Он страстно желал показать вам многое такого, чего не видел еще никто. Он желал направлять вашу жизнь, чтобы в ней пребывал плод Духа Святого. И он хотел удалить наши немощи, страхи, чувства неполноценности и несостоятельности». В свою очередь вы должны быть у слады его сердца благодаря вашим слезам, вашей близости, вашей любовной преданности. Ваша речь к нему должна быть словами невесты. Под тенью его я люблю сидеть, и плод его сладок для гортани моей. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. Сама мысль о подобных взаимоотношениях вызывала у Христа радость задолго до сотворения мира. Однако теперь, когда пришло время, чтобы наслаждаться этими взаимоотношениями, вы пренебрегаете и игнорируете Христа. У вас есть время, чтобы смотреть телевизор, ходить по магазинам, рыться в интернете, копаться в саду, но у вас нет времени для Христа. Я спрашиваю вас, верите ли вы, что Он будет обитать в сердце невесты, который скучен с Ним? Зачем ему жить в таком человеке, у которого нет времени, чтобы побыть с ним, поговорить с ним, послушать его? Выслушайте серьезные предупреждения. Иисус не будет жить в тех, кто пренебрегает и игнорирует его. Вы можете возразить, но «Ну, я люблю моего Господа, я не отношусь к нему холодно». Дело в том, что если вы неделями пренебрегаете молитвой и его словом, если у вас нет близких, личных отношений с ним, это говорит само за себя. Вы заявляете, мои поступки свидетельствуют, что я не имею горячей любви к Иисусу. Для меня важнее моя семья, карьера и личные желания. Остерегайтесь быть оставленными для соли. Божье Слово ясно предупреждает, как мы избежим, пренебрегая столь великим спасением. Великую цену мы должны заплатить за то, что небрежны ко Христу, и Библия предостерегает, что если мы пренебрегаем даром спасения, мы превратимся в соль. Позвольте мне объяснить. В 47 главе Иезекииля говорится о реке жизни, текущей от Божьего престола. Это река святой воды, живой воды, и протекая через пустыню, она несет жизнь всему, к чему касается. Она становится все шире и глубже, пока воды не становится столько, что в ней уже можно плавать. Как написано, эта вода сойдет на равнину и войдет в море. И воды ее сделаются здоровыми, и всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. Эта река жизни символически представляет проповедуемое Евангелие. Христова благая весть началась как небольшой ручеек через проповедь его двенадцати учеников. Затем это слово распространилось далее и было широко проповедано апостолом Павлом, а позднее теми, кто был обращен им. Вскоре оно распространилось по всему миру Сегодня по всей земле тысячи тысяч божий слуг проповедуют его Евангелие Так что теперь существуют целые реки, в которых можно плавать Куда войдет этот поток, все будет живо там Эта река берет свое начало от Голгофы и сегодня исцеляются миллионы тех, кто, слыша Божье Слово, принимает Его. Истина Христова пробуждает их от небрежения, лени и апатии. Глаза их теперь широко открыты, и они получают наслаждение в общении с Иисусом. Они ежедневно ищут Его, любят Его Слово, имеют тесное общение с Ним. Они познают духовные вещи, ранее неизвестные им, им. Открываются тайны Божьего сердца, и это исцеляет их. Итак, что же происходит с вами? Плывете ли вы в целительных водах, или же позволяете, чтобы эта река текла, минуя вас? Обратите внимание, что происходит с пустынными местами, где не протекают эти воды. Болоты его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены. Для соли может быть вы виноваты в неродении к иисусу вы оставили молитву стали непослушными пренебрегающими его словом вы слышите обличительные проповеди и позволяете им воздействовать на вас но вы постоянно возвращаетесь назад к состоянию самодовольства и самоуспокоенности теперь ваше небрежение стало образом жизни поистине вы отвергаете все что некогда Предназначал для вас Иисус Что это значит Быть оставленным для соли Как заявляет Иезекииль Это означает полное бесплодие Пустоту Сухость Одиночество Посмотрите на Мертвое море в Израиле Это водоем полностью оставленный для соли В нем не может жить никакая рыба Никакие растения не растут в нем Или вокруг него Оно совершенно бесплодно Не стали ли вы таким же болотом, изолированный, пересохшей лужей. Не является ли ваша жизнь бесплодной для Бога, а повседневное существование пустым, сухим, одиноким? Возможно, вы оставлены для соли. Все вокруг вас приносят плод и возрастают во Христе. Они исцелены Божьими святыми водами, но у вас нет того, чем обладают они. Вы стали христианином только по названию. Если это слово касается вас и обличает... У меня есть для вас хорошие новости. Никогда не поздно начать все снова. Когда течет исцелительная Божья река, она исцеляет все мертвое. Когда заключался Новый Завет, отец с сыном предвидели, что многие будут пренебрегать Христом. Эти люди будут становиться теплыми или холодными, или в конце концов отпадут. Поэтому отец и его сын заключили соглашение Если какая овца потеряется или заблудится Иисус пойдет за нею и вернет ее назад в стадо Истина состоит в том Что мертвое человечество может быть возвращено к жизни Благодаря живому потоку целительных вод Когда начинают течь Божьей целительные воды Все вокруг начинает зеленеть Дорогой святой Бог все еще любит и жалеет тебя И у Него все еще имеются планы для тебя Дело в том, что ты можешь начать свою жизнь заново И сделать это сегодня же. Он обещает восстановить все, что было потеряно в твоей жизни Как бы долго это ни продолжалось И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча Вы все еще можете стать его жилищем Познавая его тайны и получая его откровения вот как вы можете вернуться к Нему. Признайте, что вы пренебрегали им, что были заняты всем, чем угодно, кроме Него. Признайте, что вы не слушали Его, когда Он возвал. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя, Христос!» Воззовите к Нему. «Боже, исцели меня! Пробуди мою душу! вытрякни меня из этой спячки! Я хочу измениться! Я знаю, что тебе нужно потрудиться во мне, Господи!» «Я жажду твоего свежего, живого прикосновения». Иеремия показывает нам Божье сердце в отношении тех, кто пренебрегли и забыли его. «Возвратись, отступница, дочь Израилева», — говорит Господь. «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив», — говорит Господь. «Признай только вину твою». «Возвратитесь, дети-отступники», — говорит Господь, «потому что я сочетался с вами». Я исцелю вашу непокорность. Исаий добавляет к этому заверению, «Я живу на высоте небес и во а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно я буду вести тяжбу и не до конца гневаться. Я исполню слово, мир, мир дальнему, говорит Господь, и исцелю его. Бог говорит тебе, дитя мое». Некоторое время я гневался на тебя, я предал тебя твоей пустоте и одиночеству, но теперь я хочу восстановить для тебя все, что разрушил дьявол. Я восстановлю для тебя все. Ваша жизнь может снова стать цветущим садом. Никогда не поздно начать все заново, да сделает Господь для вас этот день новым началом. Аминь.